Я хочу говорить. Я хотел Сама какая-то, где-то Андрей Александрович, как у Вас настроение сегодня? Сегодня настроение, конечно, прекрасное. Сегодня для нас и для Хабаровской флота знаменательная дата. Сегодня впервые после многих лет перерыва, впервые мы спускаем в Барзу. Это несамоходное судно, которое предназначено для ремонта мостовых конструкций. Ясно. Скажите, ну хорошо, что вот появились заказы, вот что у вас такой крупный заказ, вы выполнили в срок, а есть ли еще заказы? Да, Хабаровская флота сейчас сейчас имеет большой портфель заказов. Практически на 2004 год мы уже полностью расписаны и загружены работой. Но остается, конечно, планы у нас большие и остается время потенциальным заказчикам, скажем так, обращаться к нам. Мы рассмотрим. Ясно. А за время простое не растеряли вы кадры? К сожалению, кадровая проблема, это, я думаю, не только для нашего предприятия, остается большой проблемой. К сожалению, да, за эти годы мы расстались со многими квалифицированными кадрами. Для нас это большая проблема. Сейчас время их собирать, да? Да, сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы привлечь сюда и молодежь, и старых наших кадров. Приняли программу, значит, выдаем суды и прочее, прочее для того, чтобы именно люди удержали. Ну, мы желаем, чтобы у вас было много заказов, чтобы всегда вы были с работой. Спасибо.